Казанский федеральный университет продолжает принимать гостей в рамках программы студенческого туризма. На сегодняшний день в ней участвуют 18 вузов страны. Представители принимающих университетов знакомят гостей со своим учебным заведением, а также предлагают им различные туристические маршруты. Студенты каких вузов в этот раз посетили Казань, узнаем в сюжете. В этот раз Казань посетили шесть студентов из разных уголков России. Студенты российского химико технологического университета имени Менделеева, Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского государственного медицинского университета, Башкирского государственного университета. Все они приехали парами и заселились в двух комнатах в студенческом кампусе деревни Универсиады. Четверокурсница Вероника Стройкова из Перми, выбирая между Владикавказом и нашим городом, решила остановиться на Казани. Лично я ни разу не была здесь и много слышала об этом городе, о том, что он очень красивый, что это третья экономическая столица России. И все, кто здесь были, отдыхали, все очень довольны этим городом. И я решила сама, своими глазами посмотреть всю его красоту. Для путешествующих студентов подготовлено несколько форматов культурно-туристической программы. Они могут следовать предложенным маршрутам или же составить свой уникальный. Студентам предлагается посетить Казанский Кремль, Старо-Татарскую Слободу, Кремлевскую набережную и другие интересные места в городе и республике. Но ключевой точкой, конечно, является КФУ. Сотрудники Музея истории Казанского университета проводят бесплатную экскурсию для всех прибывших. Город очень понравился, все очень ухожено, очень красиво, много цветов. Побывали мы в Кремле вчера, сегодня посетили парк Горького и национальную библиотеку. На этой неделе в КФУ планируют прибыть еще несколько групп студентов-путешественников из разных высших учебных заведений России. Возможность посетить российские города есть у каждого студента. Для этого нужно заполнить заявку на информационной платформе stutturism.rf. Елизавета Никитина, Радмир Сафулин, Универ -ньюс.